Ой, простужусь я до Нового Года. Хотим здесь только сопли морозить по такому дубаку. Ой, новый ренгой, Новый ренгой. Думал тепло здесь, а здесь дубак такой, Новый ренгой. А, вот теперь другое дело. А тут Колян хорошо-то у вас есть. Ну, курим будет. Пойду, на говорят, еще далеко наверху. Здорово, Колян. Ведь я, снегодяйчик. Ну что, как ни крути, а дело так Новому году идет. Ходи не придумали еще, где с то справлять будешь. Ты давай потороплюся. Праздник тупо читай на нас же Ты еще и небось, и самогонки-то не нагнал. И брошку еще не ставил. Не, это несерьезно. Несерьезный какой-то подход. Давайте, чтобы все как у людей было. Самогон там, брага на стол, соленье разносол и корка там заморская. Люблю очень. Макароны, по скотски колбасы, сыры, картошка, селедка, оливье, капусточка. Ну, не мне же вас учить, ребята. В общем, давайте готовьтесь по-серьезному. Чтобы все было чинно и благородно. По-старому. Ну вот, давайте пока. Готовьтесь. А я потом приду, проверю. Пока. Эй, слышь, Колька, там, ты там опять прогнуми Долго ты еще там молдеть будешь? Мне тут уже зажимать начинают. Чико, <связать> ладно. А ты, мужик, там пример, что ли? Давай закругляйся, давай быстрее за пузырем иди. Я тут от тебя подожду. Ну ладно, Колян, давай, а то там моя баба уже зовет. Она-то меня за пузырем отпустила, а я тут с тобой стою, распикиваю. Ну ладно, Толя, давай, еще созвонимся, пока.